Доброго времени суток, дамы и господа И сегодня поговорим о Twitch дропсах Blizzard все больше хотят привлечь игроков в игру Хотят привлечь все больше игроков на стримы, на Twitch, Чтобы там просмотры выросли, статистика была получше Ну и само собой, за Twitch дропсы мы лутаем различные награды Ни для кого нежданно Вообще из ниоткуда появились новые уникальные награды, которые можно будет получить в определенный период Давайте открою календарик и опираясь на календарь будет просто-напросто проще увидеть все эти даты Получается 9 декабря, 23 часа по московскому времени, начало твич-дропсов 14 декабря, 2 часа ночи по московскому времени, окончание твичдропсов. Какие награды нас ждут? За первые четыре часа просмотра будет получен питомец. Детеныш кинорийского гипогрифа. Окей, хорошо. Птичка небольшая. Летающий питомец. Окей, хорошо. Дальше. За следующие четыре часа просмотра будет получен маунт. Стремительный ветророк. Ранее он продавался в магазине, теперь он является Twitch дропсом То есть, чтобы получить стремительного ветророга нужно просидеть 8 часов на одной какой-нибудь из трансляций нужно, конечно, на разных просто суть в том, то, что при открытии нескольких вкладок одновременно это все время не суммируется то есть просидели 8 часов Получили маунта. Просидели только 4 часа, получили питомца. Я думаю, все просто в этом плане. Сроки довольно-таки малые. То есть получается за 4 целых дня, 10, 11, 12, 13 число, нужно 8 часов посмотреть стримы. Да, как бы будут выходные, окей. Ладно, допустим, все будет хорошо. Далее, следующие награды, которые там идут, немножечко все поменяли. С 14 по 28, как бы, да, нас ждет игрушка, фейерверки, но теперь нужно будет смотреть избранные каналы. Избранными каналами под эти две недели идут те каналы, которые будут стримить RVF Race to World First, то есть те гильдии, те стримеры, которые участвуют в гильдиях по типу Метод, Эхо и другие. Список весь будет само собой в описании, найдите себе стримера, которого вы хотите смотреть, пару часиков посмотрите и кайфанете, может там увидите что-то реально интересное во время освоения. Есть русский канал Нюрс, Нюрса все знают, так что я думаю, приятно будет вам глянуть хотя бы соотечественника. На этом все, смотрим выходные стримы ради маунта и смотрим избранные ради игрушки, как-то так. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, ну и не забудьте прикрепить по-нормальному свои учетные записи. Ссылочки на подсоединение само собой, тоже будут в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!